Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как активировать купон, который приобретен на площадке newdealshaker.com. Это достаточно просто. Заходим на площадку. Здесь у нас в меню есть, видите, вот redeem vouchers. Нажимаем сюда. Попадаем на вкладку, где нам надо будет ввести код купона и пин-код, который нам передает покупатель. В верхнюю строку вводим код купона, в нижнюю вводим пин-код. Он состоит из четырех цифр. Нажимаем «Редим код». Купон активирован. На этом все. Для тех, кто не знает, где взять код купона и пин-код, показываю. Покупатель заходит в личный кабинет, заходит в раздел «My Vouchers». И здесь у нас отображаются все купленные купоны. Находит тот купон, который он купил у вас. Видите, либо по номеру, либо по товару. И вот здесь мы видим код купона. А вот здесь нажимаем для того, чтобы посмотреть пин-код. Собственно, вот эти данные мы и вводили минутой ранее.